Я хочу рассказать, ну, передать вам, что это как-то произошло случайно. Это было, вот, было как бы вот, внутренняя кинематика, которая показывала кино. И кино это начиналось с очень обыденных вещей, что я, в общем-то, зашел в подъезд дома где у меня была квартира на седьмом этаже, интересно, тоже. Я, значит, захожу в лифт, поднимаюсь на, на свой этаж, но у меня квартира была справа, а я почему-то по коридору пошел налево и вдруг вышел, в пространство строящегося дома, которое все настраивает, настраивают, работают люди. Я ничего не понял. Я, я, я же не живу в недостроенном доме, допустим. Да? Я очень удивился. И потом я не вижу, как назад пойти. Вот, я, я вижу там какого-то руководителя, типа прораба. Подхожу к нему, спрашиваю, вот со мной такая история случилась. Куда же мне теперь идти, чтобы попасть опять как бы, к своему дому? Он мне показывает, куда идти, говорит, ваш дом туда. Я, пох... Я иду, строй... строящийся дом заканчивается, там каркасные только вот эти столбы. А панели, которая закрывает пространство, нет. И уровень земли почему-то откуда-то. Это седьмой же этаж. А тут уровень земли прямо. Вот только шаг сделает, и уже на земле. Но я сделал mm -hmm. шаг, не побоялся. Пошел, выхожу, и вижу впереди сияющий город. Весь из золота. Золотой город буквально. Я пошел к нему. Выхожу на улицу, вижу... Дома, дворцы, такие дворцы, они больше похожи на античные, вот как в Питере есть вот такая архитектура, но все золото, все сияет. Улицы очень широкие, но никого нет, ни одного человека. Я немножко так продвинулся по ним, туда пошел, сюда пошел, думаю, нет, я сейчас заблужусь, надо возвращаться. Пошел назад. Людей нету, никого не, ни, ни одного человека не встретил. Только видел вот эти роскошные, изумительные по красоте и архитектуре дома. В общем, вышел опять на то же место, на, э, к дому. Но, что удивительно, э, я вышел к подъезду опять. Не, не как я через стену, просто делал, вышел, а к подъезду. Вошел в него... Опять лифт, поднимаясь, там все как обычно. Пошел направо, квартира, и все. вот так это знакомство с этим городом закончилось. Но это очень вкратце, там были подробности кое-какие. Сейчас просто не к месту их рассказывать, и времени нет. Но вот такое событие случилось, оно было очень интересным и очень обнадеживающим и есть Новый Иерусалим. То есть мы своими помыслами создаем город и пространство жизни нашего будущего.